Что в целом можно рассказать про качество монтажа пароизоляционной пленки и про качество монтажа утеплителя. В целом я ничего критичного не обнаружил. Крыша утеплена 20 см, пароизоля... пароизоляция проклеена, по стыкам проклеена, проклеена примыкание к стенам. Вот, сейчас поэтапно я буду вам показывать сперва утеплитель, потом буду показывать пароизоляцию. Первый пункт, почему мы делаем дополнительное утепление, это из того, что в проекте дома используются вот такие вот сдвоенные стропилы. Посмотрите, внизу образовалась вот такая вот небольшая щель. Вот, в процессе эксплуатации дома стропила немного повело, вот, и вот эти вот щели нужно как-то закрыть. Вот, соответственно, если их не закрывать и не делать дополнительное, дополнительное утепление, то вот это, вот это мостик холода, отсюда будет идти холодный воздух зимой, и, возможно, клиенту это будет доставлять небольшой дискомфорт. Хочу обратить ваше внимание на нюансы при утеплении. Почему производители рекомендуют делать утепление именно, чтобы внутренне, внутреннее расстояние между стропилом было 59 см? Вот здесь у нас есть простая прямоугольная плоскость. Вот. На этой плоскости расстояние между стропилами разное. Где-то 56 сантиметров, где-то 59 сантиметров, где-то 60 сантиметров. И давайте сейчас вот я вам буду показывать конкретно, вот, как выглядит утеплитель на 56 сантиметров, как утеплитель выглядит на 59 сантиметров и как утеплитель выглядит на 60 сантиметров. Первый участок. Расстояние между стропилами ровно 59 сантиметров. Посмотрите, как хорошо сидит плита утеплителя. То есть нету никаких неровностей. Она идет заподлицо со стропилами. Вот. Нету никаких бугров, нету никаких таких критичных щелей. Утеплитель держится самостоятельно, нету никаких натянутых ниток, которые бы его дополнительно придерживали. То есть вот это вот как бы идеальное исполнение. Так вот в принципе и должно быть. То есть расстояние внутреннее между... Стропилами 59, 59 сантиметров. Второй участок. Расстояние между стропилами 60 сантиметров. Мы когда снимали пароизоляционную пленку, вот, нам пришлось прикрутить вот такие вот дощечки, для того, чтобы утеплитель не вываливался. Ширина плиты 60, соответственно, расстояние между стропилами тоже 60 Нету утеплителя возможности ну, нормально держаться, да, соответственно, он начинает вываливаться. До этого держала пароизоляция, так как пароизоляции нету, приходится прикрутить вот такие вот дощечки для того, чтобы он не вывалился. Размер между стропилами 38 см. Вот. Обратите внимание, образование небольшого такого бугорка. Связано это с тем, что плита утеплителя сделано с запасом не один сантиметр а разделан э, где-то сантиметра полтора два наверное поэтому когда плиту вставляет она образует такой вот небольшой бугор вот эти бугры они вообще у нас на крыше на этой крыше есть вот э, эти бугры разного размера в зависимости от того э, насколько э, строители делали запас то есть если запас больше там допустим два два с половиной сантиметра, соответственно, бугор тоже больше. Если запас меньше, то и бугор меньше. Также в утеплении кровли есть и вот такие вот участки, когда утеплитель не доходит какое-то расстояние до Сторопилина, и образуются вот такие вот большие щели. Что еще касается по поводу утеплителя. Ребята, которые делали крышу, они даже утеплили зону мурлата. Единственное, качество утепления такое не очень хорошее, но в целом в целом, многие даже даже эту работу не делают. Переходим к пароизоляции. Посмотрите, пароизоляционная пленка, которая здесь используется, в принципе, неплохой вариант. Клиенту не понравилось то, что на этой пароизоляционной пленке нет маркировок, но так вот если посмотреть, ну не могу сказать, что это самая такая плохая пленка. В целом она должна справляться с своими обязанностями, это сделать так, чтобы пар не попал в конструкцию кровельного пирога. То есть эта пароизоляция проклеена, видно вот эта вот черная полоска здесь. Там вот черная полоска. Также пароизоляционная пленка проклеена по стене. Вот. Единственное из минусов то, что я могу сказать в данной работе, это то, что э, дом у нас это клееный брус. Вот клееный брус э, все равно имеет небольшую усадку. Вот и по правилам э, монтажа пароизоляционной пленки вот здесь вот нужно делать небольшую петельку. Делается это для того, что если дом начинает усаживаться, чтобы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 Каменная вата у нас держится самостоятельно, нет никакой поддержки в виде, в виде ниток. У этого утеплителя есть, как вы видите, специально поддерживающая нить для того, чтобы не вываливался. Если бы здесь у нас была бы толщина обрешетки 10 сантиметров и утеплитель, соответственно, был бы то, тоже толщиной 10 сантиметров, то мы спокойно бы его вставили в обрешетку, да, и он бы у нас не вываливался. Но 5 сантиметров для минеральной ваты это недостаточно для того, чтобы он держался держался в обрешетке. У него начинает прогибаться середина и, короче, он вываливается. Этот утеплитель за счет того, что он плотный, его с натяжкой вставляешь между обрешетки, да, и он самостоятельно держится. Что можно сказать про эти два утеплителя? Несмотря на то, что нам а, дополнительно нужно натягивать вот такую вот нить, чтобы он держался, то есть вроде как бы усложнение работы, но вот этот утеплитель, он